привет друзья сегодня поговорим о такой теме как не работающие стеклоподъемники без зажигания наверняка каждый из вас сталкивался с такой проблемой как когда приезжаешь на парковку ставишь машину ставишь на ручник, выключаешь зажигание но не можешь поднять стеклоподъемники в общем сегодня эту проблему мы будем решать но перед началом я покажу как работают мои штатные стеклоподъемники в каких режимах в общем принцип работы такой при открытой двери не работает, при закрытой двери тоже не работает, но если включить зажигание, то будет работать. Вот. И при этом сейчас выключу зажигание, он еще в течение около минуты будет работать. Но если только открыть дверь, все, больше не работает. В общем-то, в этом и состояла основная проблема, то, что ты, когда сам ездишь, ты остановился, поставил машину на ручник, выключил зажигание, стеклоподъемник еще работает, ты его поднял. Но, есть большое но, когда ты едешь именно с пассажиром, как они обычно делают, ты только остановился, они сразу выходят, и естественно, как только дверь открывается, все, стеклоподъемники перестают работать, нужно опять включать зажигание и поднимать потом стеклоподъемники. В общем, сейчас эту проблему мы будем фиксить. Фиксить тем, что полезем в блок предохранителей. Там есть релюшка, которая отвечает за стеклоподъемники. В общем, ее мы сейчас достанем и будем замыкать контакты. Этот способ работает не только на Жигулях, он работает на многих машинах. Просто если вас именно эта тема заинтересовала, поищите на ютубе именно гайд по вашей машине и сделайте себе так. Это очень упростит... В вашу жизнь. В общем, поехали уже. Хватит говорить. будет залезть в блок предохранителей. Он находится здесь у Калин, у Prior и у многих других машин. В принципе, посмотрите под каждую свою машину сами. В принципе, везде один и тот же. Главное достать нужную релюшку. У Калина это самая левая верхняя релюшка. Сейчас достану. И остается легко, в принципе. Камера, если вот так вот в общем что нам нужно сделать нам нужно залезть вовнутрь сделаю я это при помощи обычной отвертки вот. все поддели теперь достаем не забывайте делать это при выключенном зажигании здесь есть такой вот контакт вот, медная пластина она вот ходит и тут контакт замыкается он работает тогда когда вы включаете зажигание тут контакты соединяются что нам нужно сделать это соединить эти контакты навечно как это сделать сюда можно или что-то подложить или спаять эти два контакта или же э, замотать изолентой так как изоленты у меня нету и ничего другого, у меня есть лишь провод, поэтому я просто-напросто закрываю это все обратно. Это было для вас, чтобы вы знали, как это делать. Я просто-напросто соединю контакты. Здесь вот есть 30 и 87 контакт. Они находятся друг напротив друга. Я их просто соединю проволочкой. У меня просто дома провод был, поэтому я сделаю именно проводом. В общем, вот так вот сделал я. Соединил два контакта, верхний и нижний. Ну, тут перепутать сложно. Вот 30 и 87 контакт, запомните. Вот, в принципе, это все, что вам нужно знать. Их нужно соединить. Теперь вставляю его обратно. Его тут по-другому тоже никак не вставишь. Все, вот так вот это выглядит теперь можем смело закрывать зажигание выключено дверь открыты пробуем работоспособность оно будет жить и с другой стороны все работает в общем вот такой вот метод борьбы с неработающими стеклоподъемниками без зажигания у меня. Если кто-то не знал такой способ, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. И еще раз повторюсь, что данный способ работает не только на «Жигулях». Он работает на абсолютном большинстве машин, просто этот способ может немного отличаться. Какие-то релюшки другие или способы именно замыкания контактов находится в других местах. Просто если вам хочется сделать именно стеклоподъемники без зажигания, посмотрите гайд именно под вашу машину. Я не знаю, что у вас там. И так будет более верно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.